Вау! Wow. Привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новую одноразовую электронную сигарету под названием Elf Bar. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели есть название девайса, нанесен сам девайс и есть небольшое предостережение. А на противоположной стороне указаны технические характеристики. Откроем коробку и посмотрим, что же нас ждет внутри. Здесь нас встретит герметично запаянный пакет с девайсом. На пакете никакой информации нет. В верхней и нижней части устройства находятся специальные силиконовые колпачки. Это сделано для того, чтобы жидкость не вытекла из картриджа. Внешняя поверхность пода очень приятная на ощупь и отлично ощущается в руке. В линейке есть аж 8 вкусов, которые отличаются не только вкусом, но и цветом самого девайса. На корпусе мода есть название, устройства, логотип компании и вкус. В моем случае это Strawberry Ice. Elf Bar в высоту всего 104 мм. Внутри него располагается довольно большой аккумулятор на 550 мАч и предзаправленный картридж объемом 3,2 мл. В верхней части девайса разместился дриптип. Он слегка сплюснут, поэтому будет прекрасно ощущаться в губах. В нижней части находится светодиод, который горит при затяжке и сообщает пользователю о заряде аккумулятора. Рядом с ним расположилось отверстие обдува. Картридж заправлен солевой жидкостью крепостью в 50 мг. Производитель обещает, что одной такой одноразовой электронной сигареты вам должно хватить на 800 затяжек. А это 3 дня усиленного парения. Стоит напомнить, что это одноразовый девайс, поэтому заправить картридж и перезарядить аккумулятор у вас не выйдет. В конце этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс любому пользователю. Он не обладает никаким функционалом, очень просто в использовании, так как для того, чтобы его запустить, нужно всего лишь сделать затяжку. Он обладает просто шикарным вкусом и прекрасным никотином, который практически не тыхашит и очень быстро напаривает. Также у него шикарная сигаретная затяжка, которая понравится большинству пользователей. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.